Здравствуйте, мои дорогие! Так, ну что, сегодня я приготовила для вас много-много информации. Думаю, что вас это заинтересует. То есть практики, естественно, проверенные временем, которые работают. И, в принципе, участвовать в «Черной пятнице» я решила только из-за того, что я за последнее время очень сильно изменилась, и мне хочется из-за из из моей внешности переписать мои старые записи. То есть они ценные, классные, но мне хочется их э, более красиво упаковать. Наверное, это справедливо. И те, которые сейчас, э, можно сказать, плохо упакованы, да, или как бы, на мой взгляд, на, с, мо с моим внешним видом там, год назад, два года назад, три года назад, которые мне кажется хуже сегодняшнего. Мне хочется их перезаписать. И поэтому уже по цене, которая все равно будет меньше ценности, которая вот есть у них, мне уже некомфортно их продавать. Да? Поэтому я думаю, что я сделаю последний раз такую вам возможность купить с 80% скидкой. Будет на этой неделе лесенка скидок. То есть сегодня и завтра это будет 80%. Среда и четверг – это будет 70%, и последний день пятница это 60%. Ну, то есть, кто успел первый и второй день, те самые большие молодцы, счастливчики, и пусть в вашей жизни будет успех, такой же, какой произошел в моей жизни, но точно могу сказать, что успех – это результат труда. То есть это постоянная работа над собой, каждый день. Это выгодно, потому что получается очень много ресурса, освобождается из ресурса минус в ресурс плюс, становишься спокойнее, даже в какие-то сложные времена, когда везде все переживают, нервничают, паникуют, а я остаюсь спокойной. Я знаю, что в любой ситуации можно найти решение. И это тоже не сегодняшний какой-то там вывод мой, это результат практик, которые помогли во мне просто раскрыть вот эту способность, искать решение. Я думаю, что это есть в каждом человеке, просто это нужно распаковать, осознать все моменты негативные, на которых мы там долго обижаемся, иногда там я почти всю жизнь обижалась, Часто об этом рассказываю на маму, сейчас я понимаю, какой громадный ресурс хранится вот в этих во всех негативных ситуациях, которые я считала несправедливыми. И просто нужно трансформировать этот ресурс, взять его и идти дальше. И не нести за собой уже мешок протухшей картошки с обидой, э, страхами, там, само, самоедством, угрызением совести, ощущением несправедливости и так далее. Да? То есть все эти негативные моменты можно просто трансформировать. Ничего не берется из ниоткуда, ничего не исчезает в никуда. Да? То есть, либо мы несем эту тяжесть, которую тяжело бросить и, и, и тяжело нести, либо мы это все трансформируем. То есть, на самом деле жизнь очень сильно меняется у всего рода. Если кто-то один в роду занимается этими практиками, у всего рода начинаются улучшение. То есть как в роду загорается лампочка, и все остальные освещены этой лампочкой, и идет, улучш, идут улучшения очень мощные. Хорошо. Сейчас я открою экран. Я приготовила для вас прям план, который я вам покажу. И мы с вами уже посмотрим, расскажу. Что к чему, что от чего, какие практики от чего помогают, кому они будут полезны и так далее. Да? Ну что, поехали, не будем тратить время. Кратко обо мне. 27 лет изучаю тему отношений между мужчиной и женщиной, отношения с деньгами, влияние на здоровье, как влияют на здоровье наши мысли и питание. То есть постоянно провожу над собой эксперименты. Замужем, счастлива, мама и бабушка, занимаюсь любимым делом, исполнила все свои желания, написала новый список желаний. Часто мне задают вопросы, замужем ли я сама. Я очень долго работала, будучи не замужем. Мне удалось выдать всех моих подружек замуж, ну, всех любимых подружек, может быть, да, которые вот здесь как бы были в офлайн близки ко мне мне удалось всех выдать замуж. То есть с меня льется такая энергия, которая даже просто присутствуя рядом, людям э, удается дальше э, получать свое достижение своих целей, да, скажем так. Так, ну что, список. Список мастер-классов со скидкой до 80%. Сегодня это 80%. Понедельник и вторник это 80%. Еще раз повторюсь, что среда-четверг это будет 70%, и в этом списке будут изменены цифры. И в э, пятницу это будет 60% скидки. То есть э, этот текст вы сможете посмотреть, он будет доступен уже сегодня вечером, после того, как закончится эфир. Он опубликуется на моей странице или в группе... Не, в группе, в моей группе опубликуется вместо завтрашнего поста, то есть как бы вместо завтрашнего дня опубликуется сегодня сразу после того, как я закончу эфир. Вы сможете это все сами внимательно почитать, изучить, то есть сегодня-завтра, да, чтобы это была выгодная покупка, и завтра уже там написать мне в личку. Пишите мне в личку, говорите, Лена, хочу номер такой-то и номер такой-то, да, там. И все, мы с вами договариваемся, я вам присылаю реквизиты, куда отправить деньги. И после того, как я получила деньги, сразу вам отправляю курсы э, в личку. Ссылочки на них, да, курсы или мастер-классы, что здесь. Так, значит, первое. Как получить ресурс, ресурсы из любого негативного опыта? Это мастер-класс, э, он стоил 2000, и сейчас для вас это будет за 400 рублей. То есть, ну, о, супер доступная цена. Второе. Ну, я думаю, что негативного опыта на самом деле у всех хватает. У нас есть и обиды детства, и обиды на работе, и обиды на подружек, и там на бывших мужчин, на себя, на какое-то самоедство, страхи какие-то, что не получится, что вот хорошему мужчине я не понравлюсь, там еще что-то, или боюсь сказать мужчине правду, или боюсь мужчине сказать, когда нужно защитить свои границы, то есть много негативного опыта, который, в принципе, мы накопили. Пора превратить его в ресурс плюс, и начать на этом фоне, на этой базе исполнять ваши желания. Так что обдумываем это предложение. Да? Как создать дом, наполняющий вас ресурсом? Это тоже достаточно старый мастер класс В нем финшуй, да? в нем знания финшуя достаточно подробные, которые я на себе тоже проверяла, работает. Вас то работает лучше, но финшуй тоже круто работает. Так что можете для себя записать, да? то есть дом, в котором вы живете, он может быть реально наполняющим вас ресурсом. Это очень ценно, когда дом не, не сливает ваш ресурс, а наоборот наполняет вас ресурсом. Здесь и исцеление, конечно, начинаются, и финансовый поток, и отношения с мужчинами улучшаются. То есть стоит обратить на это внимание. Очень многие думают, что дом это просто дом. Нет, дом это тоже э, серьезный такой ресурс, который может быть плюсом и может быть минусом. Третье. Как сохранить мир в семье и при этом не прогибаться? Э, тоже этот мастер-класс всего за 400 рублей. Здравствуйте, кто пришел. Я 40, да? Я уже... Сейчас к концу. Ага, задам вопрос. Вы, наверное, пока выключите звук, то я слышу себя как эхо. Угу. Хорошо. Так, я остановилась, значит, уже. Три я прочитала, да. Четвертая теперь. Четвертая. Как выбрать своего мужчину? Тоже вы видите цифры. Это для женщин, которые хотят семейных отношений, да, и еще не выбрали себе мужчину. То есть как сделать этот правильный выбор. Это тоже мастер-класс. Пятое, весенняя перезагрузка. Это курс, 16 видео с практиками и занятиями. Тоже сейчас его можно приобрести за 400 рублей. 16 видео, примерно все по часу. Да, то есть это громадный такой материал. Весенняя перезагрузка. Впереди весна, да, то есть вы успеете перезагрузиться хорошо. Шестое. Как быть в любом возрасте вне конкуренции на рынке невест? Тоже за 400 рублей. Это когда женщинам хочется создать семью. Да, то есть этот материал будет очень полезен. Седьмое. Где в наши времена найти мужчину без интернета? Это тоже мастер-класс. Он не, не сильно длинный, по-моему, на час всего, И по цене 200 рублей. Это вообще просто шикарно, потому как очень многие женщины реально не знают, как, куда еще идти, если на сайте знакомств им не нравится. Я там рассказываю очень много моментов, где можно познакомиться. Восьмое. Групповая метаконсультация на встречу мечте. Создание вашего желаемого будущего. То есть прям проходим по э, коучингам, вопросам, которые приводят вас к созданию э, любой вашей мечты. То есть вы можете создавать абсолютно разные меч мечты. Можете несколько раз смотреть и на каждую мечту делать заново э, вот эту мета-консультацию. Очень классный инструмент для того, чтобы мечты сбывались. Да? вот Бывают и люди, когда не сбываются мечты. У меня, например, мечты сбываются даже, наверное... Почти сразу, да, то есть мне даже не обязательно там на Новый год список писать. Я могу в этом году там в любой день подумать или там в Новолуние, да, подумать, что вот это бы мне хорошо было бы, и оно сбывается. То есть очень-очень-очень круто, когда сбываются мечты. Девятое. Практика трансформации сомнений, стеснений, комплексов. Пять секретов о мужчинах. Тоже очень интересная практика. Тоже стоит ее сделать, если у женщин есть стеснение. Но чаще всего, если девушка не замужем, значит, она не умеет проявлять инициативу, значит, она стесняется, сомневается в себе, какие-то комплексы себе придумывает. Вот сегодня мы разговаривали с девушкой, с одной, и она говорит, в Испании люди такие раскрепощенные, они там как бы, нету у них этих комплексов. Я говорю, ну да, есть такие, которые там страшилка, страшилка, а она... Бывшему мужу, который уже женат на другой женщине, говорит, слушай, давай ты на даче там сделаешь ремонт, а я буду сдавать нашу дачу, ну, там, пополам они ее не могут поделить, один другому не продает, и как бы каждый ездит по отдельности, в разные по расписанию на дачу ездит. один с, Она со своим мужем, он, значит, со своей женой. И она ему предлагает за его деньги сделать ремонт, а то, что она будет сдавать, это будет пополам. Ну, то есть это, я считаю, такой достаточно наглый поступок с точки зрения женщины. И когда мне другая жена, русская, кстати, девушка рассказала эту историю, я говорю, слушай, а она вообще в курсе, что она разведена уже с ним? то, Может, она не в курсе просто? Может, ей донести эту информацию нужно? То есть, да, есть такие в Испании. Но я думаю, что в России тоже такое есть. Тут неважно, наверное, какая страна везде хватает и хорошего и плохого, ну вообще в большинстве люди, конечно, в Испании, да, здесь меньше комплексов, здесь такой момент можно сказать, что вот красивых женщин в России больше, чем за границей, но смелых больше за границей, ну вот так вот где-то, так, хорошо, так что со стеснениями, комплексами стоит поработать, то есть это ресурс минус, который вас разрушает, и если вы его трансформируете в ресурс плюс Будете использовать на, исп... на исполнение ваших желаний. В этом только польза от... для каждого человека. Десятое. Практика. Востребованная женщина. Тоже э, достаточно короткое видео с одной практикой и со скидкой за 200 рублей. Шикарно просто. Практика, конечно, очень хорошо работает. Одиннадцатое. Баланс брать-давать за 400 рублей, то есть у многих тоже нету этого баланса брать-давать, особенно в России девушки готовы отдавать, отдавать, отдавать, отдавать, а брать стесняются, ой, мне неловко, ой, мне неудобно, ой, это дорогой подарок, еще какие-то такие моменты, да, или там говоришь комплименты девушке, говоришь, ой, какое у тебя платье красивое, она говорит, да этому платью уже 15 лет, да, там, не умеют принимать комплименты, то есть здесь вот это помогает, нарастаете все, все точки над «и», сбалансировать ваше состояние, и что если вы даете, то нужно столько же брать, чтобы не янь были гармоничными. Потому что когда отдаешь, отдаешь, отдаешь, то все равно потом понимаешь, что это не, ну, не хватает э, энергии, ресурса. А женщины у нас как привыкли, пришла к мужу, к, или там к жениху даже, да, э, сразу там полы намыла, борсей наварила все, там порядок навела, генеральную уборку, все это надо, отдает, отдает, отдает, да, а брать не понимает, как это брать, то есть вот этот баланс обычно, ну, у некоторых, конечно, бывает и перекос, что наоборот, готовые брать, брать, брать с мужчины, да, там тоже это некомфортно ни для кого, в конечном итоге прилетает по карме, а отдать не может, да, то есть не понимает, что она может там похвалить мужчину, вдохновить его на какой то сказать, что ты сможешь, я в тебя верю, там еще какие-то моменты, это тоже очень большая ценность, кстати, сегодня. То есть вот этот баланс брать-давать, чтобы он был равноценный. Очень хорошая практика, очень рекомендую. Двенадцатый. Уважение к мужчине и быть для него вне конкуренции. Групповая женская практика. Тоже достаточно шикарная цена за 200 рублей. И здесь у очень многих женщин сегодня встречается неуважительное отношение к мужчине. Мужчинам, да, то есть где-то был негативный опыт, у кого-то был негативный опыт в детстве, когда отец ушел из семьи или там к другой женщине, или пил, или еще какие-то моменты, которые вот, просто не дают возможности уважительно относиться к мужчинам. Здесь тоже стоит это проработать, потому что ну, реально искать хорошего мужчину, достойного, когда вы не умеете уважительно относиться к мужчинам, вы просто вот на первых каких-то шагах знакомства уже вот эта программа подтолкнет вас сказать какие-то неуважительные слова, как-то неуважительно глянуть, манеры какие-то неуважительные, и все, мужчина уже ловит, что все, мне вот это не надо, как бы, любой мужчина хочет наоборот, чтобы его уважали, любили, они это ищут, а не наоборот. Поэтому здесь важно это проработать, чтобы хороший мужчина не потерять его. Да? То есть сейчас чем больше нам лет, тем больше мы увидим недостатков в мужчинах. И бывает, что понравился мужчина, когда там пройдут годы, может быть, пока следующий понравится. Поэтому нужно быть готовым к тому, что понравился, и чтобы самой не накосячить. Так, хорошо, идем дальше. Да? Уважение к себе, 13 -е. Уважать себя тоже очень нужно. То есть если вы хотите, чтобы вас уважали окружающие, нужно самой себя уважать. То есть окружающие – это только наши зеркала. Вы сама себя уважаете, умеете уважать, любите себя, и вас окружающие уважают, любят. Все, вот по-другому. Если не уважаете, окружающие вас не уважают, не любят. И это не людей надо менять, что там кто-то вот среди там найдется такой, который начнет вас уважать и любить, а это внутри проработать программы. 14. О чем разговаривать с мужчинами? Это тоже мастер-класс. Он очень такой классный, когда вот у девушек бывает проблема. О чем говорить? У меня вот такая подруга, да, я ей даже помогал там, на сайте знакомств, с кем-нибудь познакомиться, я говорю, смотри, нормальный парень, пиджачки, там, адвокат какой-нибудь, там, еще какой-то врач какой-то попадался, потом бизнес, парень, там, у него какая-то какая творческая такая работа, он делает какие-то там санузлы творческие какие-то, вот не просто, как все привыкли, белые, а там какие-то вот лепка, керамика, что-то красивое такое, творческий такой, разведенный парень. Потом уже через какое-то время у него спрашиваю, ну как там, что у вас, сходила на свидание? Она говорит, да нет, не сходила, он мне не пишет, и я не знаю, о чем писать. То есть это вот реально такие ситуации, вот человек там 60+. Плюс. И она не готова вот к, к построению общения на самых первых шагах. Она не знает, о чем писать мужчине, о чем разговаривать, как обратить на себя внимание, да, вот как в этом, в этом ключе вызвать огонь на себя. Вот не понимает. И вот этот мастер-класс будет помогать. Следующее, 15 Превращение гордыни в ресурс. На самом деле гордыни нет только у святых. Очень часто мне девушки говорят, у меня нет гордыни. Гордыня ⁇ это как раз вот э, та, та составляющая, которая нас заставляет прыгать то вверх, то вниз, такая вот как это. То я королева, то я ниже плинтуса, то я королева, то я ниже плинтуса. И вот так вот прыгает туда-сюда. Идет большая энергопотеря, и часто эта гордыня дает возможность неуважительно относиться к людям. Да? То есть иногда парень стоит обратить на него внимание, просто может быть... Ну, есть у всех недостатки, какие-то недостатки женщине бросились в глаза. Может быть, стоит дать время мужчине совершить еще поступки, кроме первого внешнего вида какого-то, да, там, или пусть совершит какие-то поступки. Но вот гордыня чаще всего не дает это сделать, она, ну, это большая причина гордыни, в гордыне из-за того, что много женщин остаются в уединении или в одиночестве. Да, то есть это большое спасибо нашей всем любимой, дорогоценной гордыне. Поэтому здесь ее тоже можно проработать. Достаточно такая простая практика, сможете справиться. И э, в ней очень много ресурса, естественно. В любой негативной эмоции очень много ресурса. Шестнадцатая Практика освобождения от разрушающих отношений. Это тоже очень классная практика, то есть все бывшие э, мужчины становятся как вот сообщающиеся сосуды, и вам вот дается энергия на прожить сегодняшний день, и она тут же сливается как сообщающиеся сосуды мужчинам. И пока вы это сами в практике не закроете, у вас будет ощущение, что у вас нет сил. Вот бывает у женщин, что вот проснулась утром по будильнику, вот надо еще вставать, идти на работу, еще там всего столько надо сделать, а, он, а она уже устала. Вот здесь нужно вот эти все убрать, освободиться от разрушающих связей, убрать эти утечки энергии, и тогда начнется наполнение. То есть это, наверное, базовая. я всегда с нее начинаю наставничество. Это очень важная практика, помогающая освободиться. У меня был такой пример, что я до мужа рассталась с мужчиной, и он еще два года пытался меня вернуть. И он мне приходил, рассказывал, что у меня сейчас все с бизнесом классно, у меня там деньги вообще прям пруд, в цифры мне приводил, сколько он там заработал за последний год, там тра-та-та. А я в это время читала 16 кругов Хари Кришны каждый день. И в моей жизни ничего не менялось, а в его жизни шли улучшения. И потом я поняла, что нужно эти, ну это моя энергия, а я ему ее не должна, потому что он не со мной уже. И нужно закрывать эту утечку энергии. Ну, и я сделала практику. Когда я сделала практику, его бизнес тоже закончился. Как раз вот это была ситуация, когда времена были... А кризис в Испании был 8 лет назад. Прям ни у кого не фартило, ни у кого не шло. А у него шло. Вот на такой энергии, да, на моей энергии. Поэтому вот так. Лучше свою энергию оставлять для себя, потому что она нужна и для здоровья, и для того, чтобы не стареть быстро, и для успеха, и для следующих отношений, для построения следующих отношений. Поэтому эта практика базовая и очень важная. Ну и за 400 рублей, естественно, это шикарно, получить такую возможность. 17 практика освобождения от страхов и обид. Тоже шикарная практика, потому что люди годами просто живут в этих страхах и обидах, обижаются на родителей детские обиды, там вообще в 50, и в 60 лет у них еще есть, и на бывших мужчин, на детей, и на соседок, на шефа, там на всех, на, всех, на кого не лень. Да? То есть как только начинается вот эта череда обид, она просто не кончается, просто человек становится обидчивый, обидчивый, обидчивый. Иногда рождаются прям обидчивые, я, например, такая была, родилась обидчивой. Но потом я все это проработала, сейчас намного легче. То есть очень крутая практика. Дальше, 18. Серия упражнений для прокачки любви к себе. 200 рублей – это шикарная цена. И э, многие, наверное, получали такой PDF, да, но еще есть видео к этому всему, как это все прокачать, любовь к себе. Да, то есть 19 как правильно преподносить себя в качестве женщины для семьи? Это тоже понадобится девушкам, которые хотят выйти замуж успешно. Как сделать так, чтобы мужчины не хотели сразу, не делали сразу неприличные предложения? Да? Как сделать так, чтобы мужчина увидел вас сначала вашу ваше большое сердце, богатую, богат, богатую душу, что-то внутренние составляющие, да, которые должны быть для мужчины как ценность? а потом уже физическое тело рассматривал, да, то есть здесь это тоже будет, ну, шикарная цена за 200 рублей, прям точно. 20. Как исцелить свое здоровье, помочь близким, даже если медицина бессильна, это тоже такой достаточно сильный мастер-класс, где я даю очень много моментов, о которых стоит задуматься, которые помогают изменить жизнь очень сильно, даже с неизлечимыми заболеваниями, когда медицина бессильна. Но здесь, конечно, важно, чтобы человек, который заболел, готов был услышать. Чаще всего вот онкологические больные, у них вот прям закрытие какое-то происходит, и они вот прям концентрируются на своей болезни, а нужно на других моментах концентрироваться. И вот я там все это объясняю, как это все сделать, чтобы э, болезнь прошла. То есть у меня есть и... Э, Успешные э, ситуации, когда онкология все-таки была побеждена. Да, то есть человек готов был слышать, готов был делать, работать, да, делать все практики и смог победить онкологию. И есть такие случаи, когда не готов услышать и уходили из жизни прям супер молодые. Очень жаль мне людей, что так рано уходят. Ну вот э, очень крутой мастер-класс, очень крутой, там прям... Очень много, очень много. Я прям такой список длинный написала и вот объясняла по списку, поэтому что помогает исцеляться. Да. Так, хорошо. Следующий тренинг «Женщина-магнит» три видео, примерно по часу, 400 рублей. Тоже можно стать... Он пригодится и женщинам, которые хотят встретить мужчину, и женщинам, которые уже там в каком-нибудь гражданском сожительстве и девушкам, которые замужем, потому что здесь помогает вот включить себе вот эти составляющие, которые даже внимание мужа, который, казалось бы, к вам привык, и вы для него прочитанная книга уже включают. То есть очень очень нужная, классная штука. 22. Правила онлайн-знакомства – это целый тренинг. Да, то есть здесь 6 модулей, 6 видео, да, выбор сайта знакомств, постановка цели. Подготовка профиля на сайте знакомств, как подготовить так, чтобы это было правильно, чтобы мужчин привлекались уже для семьи, а не какие-то там первые попавшиеся, да? Подготовка шаблонов для знакомства, правила успешного общения на сайте. Создаем институт поклонников, как выбрать человека для свидания. И подготовка к первому свиданию. То есть, ну, в принципе, здесь прям все-все-все по полочкам, да, это. Прям бери и применяй, да, такая инструкция. Тоже очень классный тренинг. Двадцать третье. Как познакомиться и влюбить в себя интересного мужчину. Что нужно делать, чтобы быть притягательной? То есть, очень у многих женщин стоит такая проблема, что мужчина понравился, она застеснялась все. Не знает, как или не знает, как его, привлечь его внимание. Да? То есть он как бы вот есть перед глазами, а как вот обратить его внимание на себя, непонятно. Да? То есть, ну, вот это вот здесь будет тоже шикарная цена за 400 рублей. Почему вы еще не замужем, 24-е, да, как выйти из ловушки тянущихся отношений, вот этих сожительств, да, гражданский брак, некоторые это называют, некоторые меня иногда исправляют, говорят, гражданский – это когда закон, закон, законный брак. Ну, неважно, отношения, в которых люди вот зависают часто, и вот, или мужчина говорит, я не хочу жениться, там, во второй, или в третий, или в пятый раз, да, вот мне хорошо с тобой, но я вот жениться на тебе не готов. То есть это говорит о чем? О том, что у женщины низкая самооценка, а у мужчины низкое желание брать ответственность на себя. То есть такие истории очень часто включаются, встречаются. Очень часто девушки приходят ко мне на диагностику безоплатную с такими запросами. И вот как познакомиться и влюбить в себя интересного мужчину, что нужно делать, чтобы быть прям вот такой притягательной, чтобы... Не, не мужчину искать, а чтобы мужчина вас искал, чтобы вы были в дефиците для мужчин, чтобы мужчины, как только вас видят, говорят, все, вот это для меня. И чтобы было из кого выбирать, да, если вы еще выбираете. И чтобы ваш мужчина понимал, что уведут, надо делать все возможное, чтобы она со мной была счастлива. да, То есть здесь это тоже очень важно. Двадцать четвертое. Почему вы а, все, это 24-е прочитал, 25 -е. как вести новые, как завести новые отношения или оживить старые, как грамотно выстраивать и вести диалог с мужчиной, тоже этот тренинг достаточно интересный, потому что у многих бывает вот затянула, эта рутина, да, или там быт разбилась, говорит, лодка, а, а быт, да, вот это вот. Здесь тоже очень интересные моменты, которые я рассказываю в этом мастер-классе. Как это все сделать, как это все оживить. Как сделать какими-то непредсказуемыми отношениями, как сделать их э, такими, какими вы хотите. Яркими, запоминающимися, чтобы каждый день был какой-то супер потрясающий. И можно было много дней вспомнить, которых... Хотелось бы говорить, ну, 200 рублей, конечно, это шикарная цена. Освобождение от страхов, 26-е, да, неуверенности в себе и обид, женская практика, 400 рублей, это мастер-класс с практикой. 27-е, это уроки из одного курса, комплименты, чем отличаются комплименты мужчинам. Шикарная цена 200 рублей. То есть э, мужчинам действительно комплименты сильно отличаются от женских комплиментов. Когда вы знаете, чем отличается, тогда вам легко с мужчинами общаться, и вы своими комплиментами не оттолкнете успешных мужчин. Потому что ну, неуспешному мужчине, скорее всего, можно говорить и женские комплименты. Э, может даже и не обидеться, или если обидеться, то не страшно. А вот когда классный парень прям вот стоит... Э, за него, на него прям поставить, да, или как привлечь его внимание, чтобы создать с ним отношения. И тут вы говорите какой-то комплимент неправильный и прям так раз и теряете свой, может быть, единственный шанс, который у вас был. Здесь ä, можно комплиментом неправильным прям сильно обидеть мужчину. Или во всяком случае ну потерять шанс, что он вами будет интересоваться. То есть будет понятно, что эта женщина мужчин не понимает. Ну, то есть, на, прям на начальном этапе на каком-то, да, ошибку сделать. 28. Тоже урок из курса. Ведение беседы. 400 рублей. Умение вести беседу такую в увлекательную. Как правильно вести беседу увлекательную, да, то есть, увлекать мужчину как бы в свою сторону, да. Тоже это важно, многие женщины, правда, не знают, как общаться с мужчинами, о чем говорить, как вести эти беседы. Ну и переписки, естественно, да, то есть иногда они созвучны, переписка или ведение беседы, тут все через горловую чакру, главное правильно сказать или написать. Да. Может быть, отличается тем, что написать для новичка легче, чем э, вести беседу о, в оффлайне, да, потому что... или в этом. В скайпе, ватсапе, голосовую какую-то беседу вести. Здесь уже нужны навыки отработанные. То есть просто так вот, ну или, по крайней мере, шпаргалка где-то под рукой, чтобы точно знать. И курс, который посмотреть, где что нельзя говорить мужчинам, что обидит их, что обесценит их. Иногда женщина не понимает, что это... Для женщины это комплимент супер вау, да? А для мужчины может быть неподходящим. 29 девятый. Секреты шахрозады, хвалебные гимны, как тоже это общение с мужчинами, как правильно их вдохновлять, направлять. Много интересных моментов тоже в этом уроке. Тоже урок из курса. 400 рублей, шикарная цена просто. 30-й тоже урок из курса. Создание подробного портрета вашего мужчины мечты. То есть для многих женщин это тоже целое откровение или инсайты прям, что оказывается я там писала последние 50 лет портрет своего мужчины в тетрадке, а и я делала столько ошибок. Да? То есть для многих это а, прям такое открытие бывает, что как правильно написать. То есть написала правильно, и он уже работает. Смотришь, мужчина появился там в течение нескольких месяцев, да, у кого-то прям бывает, что прям ресурс прокачанный, прокачанный, а вот этого вот портрета нету, непонятно, какой нужен мужчина, и ангелы-хранители не знают, кого вам, с кем вам готовить встречу, да. Когда вы прописали портрет, все становится на свои места, и мужчина появляется в вашей жизни гораздо быстрее. 31. Тоже урок из курса. Подарки. Как получать и мотивировать на подарки. Я думаю, что все женщины любят подарки. На любых уровнях э, финансов женщины любят цветы в большинстве своем. Ну, есть им исключение, кто говорит: я мне жалко, их они убитые, там типа отрезанные, и так далее, да. Но вообще, у цветов задача жизни украшать эту жизнь и делать э, красивее, и жизнь женщин, в том числе. Поэтому, даже если они погибают, эти цветы, они все равно выполнили свое предназначение, у них будет у душ, которые в этих цветах, будет новое рождение, поэтому, ну, тем не менее, люди могут со мной не согласиться, да, то есть э, кто-то, может быть, не любит цветы, пусть будет так. Те, кто любит цветы, те, кто любит подарки, нужно уметь правильно взаимодействовать с мужчиной, чтобы подарки были регулярными, постоянными, без праздника, без повода, или чтобы он сам искал там какие-то супер дополнительные поводы, которые там никогда там, не было в его жизни, и тут он начинает искать. То есть такие примеры есть у моих э, учениц. Много сторисов, много отзывов у меня, где девушки показывают, вот какой у меня букет, вот какой у меня букет, и мужчины сознаются, что да, я никогда не думала, что цветы э, так важны для женщины, что, оказывается, можно... Женщину сделать счастливой такой мелочью, просто какую-то одну розочку или какой-то маленький букет, какие-то простые ромашки, и это уже девушку радует. да То есть это тоже уметь как это донести до мужчины правильно, чтобы все это появилось в вашей жизни. 32. Тоже урок из курса ведения переговоров по-женски». Переговоры нам приходится вести достаточно часто в жизни, и нужен этот навык особенно. Я, например, когда веду с мужем переговоры, он мне потом делает 7 уступок, причем с удовольствием делает. Я подвожу это таким образом, что у нас проходят переговоры без криков, без э, каких-то там обид, без претензий. То есть все в позитивном ключе, в комфортном ключе. И э, достигаем каких-то... Ну, где-то какую-то могу уступку сделать я, одну или две. Ну, от 6 до семи уступок делает чаще всего муж. Ему комфортно от этого. Вот что самое главное. да. То есть здесь получается и э, волки целые, и козлы сытые. Вот такая вот история. Так что переговоры – важный навык. В жизни очень часто приходится вести переговоры. Будь это поездка куда-то, будь это какой-то ремонт, который вы вместе делаете, когда вы владеете этим навыком, уже скандалов просто не будет в вашей семье, ну, не будет смысла тому, как-то уже по-взрослому будете решать все, понимая, как все это. Достаточно одному кому-то, одной женщине, например, понимать эту ситуацию. И все, вы потом научите примером своим, где-то подскажете ему, он тоже будет понимать, что переговоры – это не страшно, что это мирные переговоры. Не будет никаких военных действий, криков, претензий, слез женских и так далее. То, что делают обычно э, в инфантильном состоянии женщины или мужчины. Да? Так, и 33. Секреты куртизанок. Трансляция своего внутреннего состояния в мир. И там, в принципе, не только это. Много там моментов с секретами куртизанки, когда... Э, в принципе, не обязательно быть куртизанкой, можно быть женой и со своим мужем использовать эти секреты. и Никогда ваш муж не будет смотреть на других женщин, никогда не изменит, всегда будет бежать домой, всегда будет хотеть встречи с вами, ждать этой встречи с вами, ждать вас с работы, ждать этих отпусков, когда вы побудете вместе, ждать этих выходных, когда вы будете вдвоем там или вы куда-то пойдете в гости, и вот вы будете рядом, вы пара, да. То есть это очень много, это очень классные знания, поэтому заберите их обязательно, обязательно заберите. Тридцать О чем писать и как отвечать мужчине? Здесь тоже некоторые секреты о переписках, о разговорах, о том, как быть, вот когда вы знакомитесь на сайтах знакомств. Здесь такие разные подробности. Необходимые подробности, можно так сказать. 35. Техника использования двухярусных комплиментов. Это тоже очень интересная техника. Она помогает всегда. Будь девушка замужем, если она умеет правильно эти э, конструкции применять. Мужчина чувствует себя очень комфортно рядом с такой женщиной. Будь это начинающие отношения, когда вы только знакомитесь, будь это... Э, как это, сожительство, да, то есть здесь тоже мужчины начинают чувствовать ценность женщины, когда вы умеете строить такие комплименты, и когда мужчина понимает ценность женщины, это всегда больше хочется вкладывать такую женщину, то есть это очень крутой тоже мастер-класс. Онлайн-знакомство от А до Я, урок 2 часа. Тоже э, здесь... Достаточно много информации, прям такая максимально, максимально тоже разложена. Ну, кому-то хочется вот это купить, кому-то хочется тот тренинг, который из шести модулей. на ваш выбор. Так, ну что, все, 36 я приготовила. Значит, обратите внимание, что помощников, которые по приему оплат у меня нету. Да, то есть у меня есть там помощники, которые мне делают видео, там могут картинки делать мне, там еще что-то. Но по приему денег у меня, по приему оплаты у меня нет помощников. Только со мной, пожалуйста, связываться. Писать мне в личку, да, и, ну, кто знает мои телеграм, там, ватсап, да, тоже можно. Ну, те, кто уже меня просто знает, кто давно меня читает, да, те могут обращаться. А так будьте осторожны, стригайтесь мошенников. Они сейчас перед Новым годом вообще не дремлят. Везде стараются представиться какими-нибудь менеджерами по оплате, еще что-то. Нет у меня никаких менеджеров по оплате. Если у меня будут по оплате менеджеры, я вам обязательно об этом сообщу. Так что не волнуйтесь. Цены, значит, лесенка цен 7 и 8 – это 80% скидки. То есть то, что вы сейчас увидели в видео. На 9 и 10 – это 70% скидки. Вот этот пост, который я вам читаю, статья, которую я читаю, в ней будет отредактирована уже там, ближе к 12 ночи в среду ценники, и они уже будут на четверг, и на, на, на вернее, во вторник в 12 ночи, да, где-то отредактируют, и среда-четверг уже будет показывать 70%. Да, то есть сейчас это 80% показывает, потом будет 70% показывать. И 11 ноября это будет 60% скидки. Так что не пропустите распродажу. Этих продуктов больше не будет в продаже. То есть э, дальше будут новые продукты, новые видео, которые я буду снимать, и эти уже не будут поступать в продажу. Поэтому воспользуйтесь шансом э, таким классным. Так, возвращаю меня. Да. Елена, здравствуйте. да? <с> 00 :00> здравствуйте, Елена. Хорошо, может быть, есть какие-то вопросы, да, то есть я, честно говоря, мне казалось, у меня там и сильно курсов нет, оказалось, 36, можно предложить с такой супер-вау-скидкой. Елена, здравствуйте. здравствуйте. Как настроение, как ощущение? Ну, я начало пропустила, я тут вот это обвела, будет запись ведь? Да, обязательно будет запись. Mm -hmm. я, я прям аж посмотрела. Да, запись будет. Mm -hmm. Нажала yeah. кнопочку, да. 4-то отметила вот уже себе. Начало еще надо посмотреть, что там в начале. Хорошо. Да, я... я еще видела, где-то у вас в посте, что ли, или где-то вы писали что-то про стеснение. Я что-то думала, мне вот это тоже надо. Mm -hmm. Я еще сейчас, как закончим общаться, сразу yeah. опубликую в группе или на моей странице наверное, в группе. Опубликую в группе и в рассылочку пришлю видео, и вот этот текст, который я читала, его можно будет посмотреть. Есть... Ну да, вот просто как бы почитать вот эти пункты все. Какие угу. там все. Угу. Хорошо. Вот, что там, 200-400 рублей можно сразу несколько взять. Да, доступная что цена. Нельзя. И у вас будет чтобы всегда, вы можете их много разово использовать, много раз делать, эти практики. То есть какие-то прям реально ситуации все разные, кому-то вот молодые девчата приходят 20 чем-то лет, они один раз делают, и у них все отлично работает. А мы уже постарше, у нас там все-таки закоренело, уже там корни пустили, старые привычки, и да -да. по два раза, по три раза какие-то сделать практики, чтобы уже прям все качественно проработать, чтобы прям все хорошо было уже. То есть вот такая ситуация. Поэтому и то, что без доступов, без, вернее, без, без ли, лимитов доступы, да, доступа без лимитов, да. Mm -hmm. и я, например, для себя вижу тоже это, в этом ценность. Я считаю, вот, ну, я тоже попадаю иногда к каким-то тренерам, которые дают там на 6 месяцев, на 3 месяца доступы. Я говорю, ну, если я занята была, ну, мало ли как у меня жизнь складывается. но ну, не успела я посмотреть, почему я не могу купить сегодня, а посмотреть этот курс там через год. Ну, почему? Да. Если я его купил, то есть, не я это считаю, Знаете, там... говорят, как говорят, типа, если давать э, бессрочно, то вы вообще забудете и не будете это делать. А Если ну, будет ограничен срок, да. что будете торопиться, ну, как будете знать уже, что это выйдет сроки, у вас этого не будет, и вы будете стараться это сделать. Ну, я считаю, все равно это как бы приз за то, что мы делаем эти практики. Это наше спокойное состояние, это наше счастливое состояние, да? что это наш проходит? успех. Повторить? Как Тебе, может, через три месяца не нужно будет повторять это. Ну, еще ты не захочешь это повторять. А через год ты, вот может, захочешь повторить. Да, да, да, да, согласна. Потому что, вот допустим, в продвижении, да, там как бы через полгода уже новые фишки. Уже те, которые а. вот сейчас работают, могут не работать. То есть вот продвижение, оно действительно с рекламой, оно там постоянно меняется, меняется. А здесь вот это все истины, которые работали 10 миллионов лет назад тысячи лет назад, когда Иисус Христос ходил. Сейчас наши времена работают. То есть они законы природы. Mm -hmm. И их не, они не меняются. То есть там можно как-то как, а, применить именно к нашему времени вот этой калий-юги, И в Золотом веке там какие-то немножко изменения именно к Золотому веку. Но тем не менее закон как закон, он остается. Поэтому стоит их использовать, применять. Хорошо, Елен, может, есть какие-то еще вопросы? Или уже тогда пусть будет короткое нет видео, Нет, вопросов да? нет, вот просто вот там да. начало посмотреть, и все, я, может, еще что-нибудь выберу. Хорошо, это... сейчас я тогда всем пришлю в рассылочку видео и материал опубликую. Его можно будет прям в читательном формате посмотреть. Ну, И будет оп, и можно прочитать. Так что это... Хорошо, Елена, благодарю, что вы пришли, всех благодарю, кто смотрит видео и досматривает его до конца, да, тоже большая благодарность, и жду тогда ваше сообщение, буду на связи все эти дни, так что воспользуйтесь такой возможностью получить свое счастье за, по супер-классной цене, по супер-вкусной цене, да, как некоторые говорят. Хорошо. Подарите себе, сделайте себе этот подарок на Новый год, потому что каждая из вас заслуживает счастья. Все, Елен, обнимаю и увидимся, да? Давай тогда. Пока. До свидания. Пока.